Друзья, всем привет! Сегодня в своем видео я вам расскажу, как увеличить виртуальную память с помощью командной строки. Чтобы изменить размер файла подкачки с помощью командной строки, нажимаем пуск и вводим cmd. Запускаем от администратора. Командная строка у нас открыта. Вводим следующую команду, чтобы увидеть состояние файла подкачки. Так, что мы здесь видим? Мы здесь видим, что у нас файл подкачки 5 гигабайт, 632 мегабайта. Затем вводим другую команду для переключения управления настройкой виртуальной памяти. И нажимаем Enter. Свойства успешно обновлены. Для установления значений минимального и максимального размера виртуальной памяти вводим следующую команду где вот у нас set initial size это минимальное значение и maximum size это максимальный размер вписываем в цифру, какое нам требуется нажимаем enter и перезагружаем, к примеру можем вписать вот так минимальное значение 1 гигабайт 280, восемьдесят максимально один и девять если все сделано правильно, то Windows 10 увеличит объем виртуальной памяти до выбранных нами значений. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!